Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии я, Мария Журавлева. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский ученый стал самым молодым кандидатом наук. В Казани подошел к концу курс лекций от профессора из Имперского колледжа Лондона. В музее Николая Лобачевского обсудили межмузейное партнерство. О том, что произошло в Казанском федеральном университете, подробнее в следующем сюжете. 28 февраля в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение дипломов MBA для выпускников высшей школы бизнеса. На церемонии присутствовали те, кто не побоялся вносить за парты и пройти двухлетнее обучение по программе MBA. Дипломы выручали ректор КФУ Ильшат Гафуров и генеральный директор связи Инвестихим Валерий Сорокин. Напомним, MBA – это программа бизнес-образования, созданная для получения практических навыков в сфере менеджмента, а также ведения бизнеса. 26 февраля диссертационный совет Института органической физической химии имени Александра Арбузова единогласно присудил ученую степень кандидата наук по специальности физическая химия ассистенту кафедры физической химии Михаилу Ягофарову. Он стал самым молодым кандидатом наук в Российской Федерации. Михаил Ягофаров еще не окончил университет, но уже в свои 22 года он защитил кандидатскую диссертацию. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске. Учащийся лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Ильдар Гайнулин стал абсолютным победителем Международной олимпиады по информатике Иннополис Опен. Он набрал 500 баллов из 500 возможных. К слову, олимпиада проходила одновременно в 10 разных странах, среди которых была Россия, Украина, Белоруссия и Китай. Всего в ней приняли участие 245 школьников. 15 магистрантов Казанского федерального университета стали стипендиатами благотворительного фонда Владимира Потанина. Они будут получать ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей, начиная с февраля 2020 года и до окончания обучения в магистратуре. Почетное звание заслуженный работник высшей школы присвоено директору Института филологии и межкультурной коммуникации Радифу Замаледдинову. Он был отмечен за значительные успехи в области совершенствования образовательного научного процесса и подготовки квалифицированных педагогических и филологических кадров. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 27 февраля 2020 года. В научно-образовательном центре теологии Института социально-философских наук и массовой коммуникации Казанского федерального университета состоялась всероссийская научная конференция о молодых ученых «Религия наука. Трансформация религиозности в модернизирующемся обществе», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. С приветственным словом к участникам конференции выступил директор Института социально-философских наук и массовой коммуникации КФУ Михаил Щелкунов. Программа конференции включала в себя круглый стол ⁇ Великая отечественная война в религиозном контексте ⁇,⁇ Модерные государства, религия и международные вооруженные конфликты 1940-х годов ⁇ а также работу по четырем различным секциям. 27 февраля в Музее истории главного здания Казанского федерального университета прозвучали композиции немецкого композитора Иоганесса Брамса в исполнении студентов Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Любой желающий мог прийти и послушать композиции Брамса, которые были исполнены музыкантами на фортепиано, скрипке, арфи и виолончели. Нас любезно приютили в Музее истории Казанского университета. Это уже не первый опыт сотрудничества студентов Казанской консерватории. Здесь очень хорошая акустика, безумно красивый зал, по-моему, и очень э, воспитанный, знающий публика, который разбирается в музыке. 28 февраля в Институте международных отношений прошла лекция, посвященная теме Киргизстана на евразийском пути. Подробнее в следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошла лекция, посвященная теме Кыргызстана в Евразийском союзе. Выступал доцент Кыргызско-российского славянского университета Павел Дядлинко. Для Кыргызстана важен Евразийский союз по нескольким причинам. Евразийский союз создает возможности для системной модернизации страны за счет сотрудничества с другими странами, за счет новых стандартов, там, роста экспорта и импорта внутри Евразийского союза. Кроме того, Евразийский союз это еще общее информационное, культурное, гуманитарное пространство, образовательное, научное. То есть республика получает возможности для больше, более тесного сотрудничества со странами Евразийского союза, которые и так нам близки. Он подробно раскрыл перспективы и проблемы Кыргызской республики в Евразийском союзе, а также рассказал о том, как реагируют другие страны организации на переменчивую ситуацию в Киргизии. Лилия Баталова, Мурат Хафизов, Универньюз. Казани подошел к концу курс лекции от профессора из Имперского колледжа Лондона Адрианы Полужня. О том, какие были темы лекции, подробнее в сюжете.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 27 февраля в музее Николая Лобачевского прошел научно-методический семинар, посвященный принципам и организационным механизмам сотрудничества между музеями. Подробности в следующем сюжете. В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета прошел научно-методический семинар, посвященный принципам и организационным механизмам сотрудничества между музеями. Юлия Мацкевич, исполнительный директор фестиваля «Детские дни в Петербурге», выступила совместно с координатором проекта Натальей Яплонской. Мы, собственно, рассказываем о тех связях, о, тех, о том опыте, который позволяет усилить личный опыт каждого музея за счет того, что возникают новые связи но и новый опыт при общении с коллегами из других немножко сфер. Очень здорово, что у Казанского университета такие прекрасно выстроенные музейные пространства, которые одновременно являются учебными, одновременно являются мемориальными. Семинар носил познавательный характер. Участники дискуссии не только слушали и задавали вопросы по представленному материалу, но и прошли тренинг, в котором каждый присутствующий должен был представить экспозицию своего музея. Фестиваль дает опыт творческого семейного общения в музее. Мы хотим, чтобы подрастало то поколение таких музейных гурманов, которые понимают, что в музее и хорошо, и душевно, и полезно, и весело. Я хочу туда. Фестиваль «Детские дни» в Петербурге помогает творческому и духовному сближению детей с родителями. Это еще одна возможность провести время с семьей. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!